На измерительных приборах нанесены штрихи, рядом с некоторыми стоят числа. Штрихи и числа рядом с ними образуют шкалу прибора. По шкале прибора определяют значение измеряемой величины. На приборе помимо шкалы указывают единицу измеряемой величины. Для того чтобы узнать значение измеряемой величины, если его нельзя непосредственно прочитать на шкале прибора, нужно знать цену деления прибора. Для определения цены деления шкалы прибора необходимо выполнить последовательно следующие действия. Первое, найти разность между двумя ближайшими значениями, обозначенными на шкале прибора. Второе, найти число делений между этими значениями. Третье. Найти цену деления шкалы прибора, разделив разность значений величины на число делений между этими значениями.